А-ха-ха, я тебя спалил, наконец-то. Вот ты собака, вот ты собака, иди сюда. Да, есть, я победил, е-бой, просто, капец, я долго играл. Всем привет, с вами Лех, ребята, и, в принципе, сегодня я продолжаю играть в миграцию, сегодня поиграю на северах хай наконец-таки не на хайпикселе, и, ребята теперь окей, okay. мы поиграем сегодня на этом мини-режиме, да, Subvive, The Night, да, поиграем. Два мини-режима появилось, а именно в Хэллоуин, да, типа, скоро будет Хэллоуин, и появилось два мини-режима. Они уже были год назад, я в них играл, и сегодня мы поиграем вот в этот мини-режим. Давайте сразу же я нажму, да. Суть в том, что ты можешь, как бы, нужно находить топливо, как бы, да. И заполнять генераторы, нужно 6 генераторов заполнить, чтобы свет везде появился в маленьком городе. Потом откроется через 30 секунд ворота, и ты сможешь сбежать от големга, который за тобой охотится. Да, это жестко. Тут можно выбирать роли, да, то есть можно выживать, да, и можно убивать. Да, давайте поиграем за убийцу. Да, я убийца, мы идем вот туда, куда надо. Да, да это голем, окей. Э, вот 6 генераторов, типа 6 квадратиков э, и надо убивать чувачков да, и следить, чтобы никто не возвратился так, открывать я ничего не могу я скрыл команды, чтобы типа, ничего не мешало, да, видео э, иисукспак я скинул в первом комментарии и, в принципе, ладно так, э, ников здесь нету, не показано ничего, да и я решил все-таки снять, потому что Хэллоуи не будет вечность. Опа. Так, через какое-то время у меня появится снова топорик. Давай, давай, быстрее. Так, немножко разогнаться. И отлично. Я его, видите, убил. Он сейчас будет секунд 15 подыхать. Он умер, да, видите, он умер. А, блин, почти генератор уже заполнен. Это плохо. Вот тут еще могут. Так, все. Они просто не видят, они в темноте, как бы я из-за выживающего поиграю. А, я уже снимал видео поэтому, да? По этому. Снять, потому что звук был не очень качественный. Этот, наверное, тоже не очень качественный будет. Впрочем, ничего нового. Поэтому какой смысл переснимать. Но я узнал, например, то, что может быть и убийцей, и выживающим. Я после то видео играл только за выживающего. Да. Ну и сразу извиняюсь, если вдруг... Так, давайте нажмем. Мне нужно нажимать на правый клик, чтобы... Ну, кто-то мог спрятаться, я никого не вижу из-за Так, давай, давай. Давай, давай. Так, давай. Давай. Так, опачки, блин, вот собака. Так, вот он. все мы его убили. Видите, он истекает кровью. Э -э, Текстурпа на самом деле достаточно жесткий, типа 256 на 256 пикселей, но у меня вообще от него практически никак не лагает. Да. Э -э, в принципе, все Он исчез, умер, да. Я так понимаю, да? Э -э, точно? Э -э, точно. Никого там нету. Типа я.. Э -э -э чувачков, да, поэтому ну, я по понял правила, короче, да. То есть я все вижу, они ничего не видят, да. Ага, -а -а, боишься, Нет, да? Здорово. Я, кстати, вижу Голема, типа это у меня скин показывается. Окей, иди сюда, иди сюда, пацан, пацан. Сейчас сдохнешь, давай. ну ты как бы, а он бегать не может? Я уже хотят сказать, ты что не бежишь? Ну ладно, давай. Он сейчас умьёт тоже. То есть я уже делаю третье убийство, да. Четыре генератора нужно. еще, да. И нужно четыре топлива на один генератор. Типа по 25% наполняет. Да. Я не знаю, топливо, бензин я так понимаю, какое-то заливать. Так, он ну, у меня хоккей. Вот как-то так, ребят. У меня нету, кстати, страшных звуков. А у есть. Блин, можно как-то сломать. Ладно, тогда бы, вот, видите, вот, бензин, короче, да, в принципе, ладно, вы, наверное, удивляетесь, почему видео выходит быстрее, чем неделя, да, прошла, типа, ну, неделя еще не прошла, я раз в неделю ролики выпускаю, я хочу выходные постримить, это во-первых, во-вторых, я собираюсь начинать уже вас радовать пораньше, у меня, конечно, каникулы еще не начались, но все равно, почему бы вас не порадовать, не снять еще один ролик. Тем более, этот ролик будет, наверное, немножко посмешнее. Надеюсь, то, что вот реально, типа, будете набирать лайки, а то, что я так смотрю, ну, все время э, за первые дни набирается 6 лайков, потом, там, 7 лайков, типа, уже за неделю, типа, очень мало вообще, типа, я потерял актив, поэтому мне нужно стримить начинать. Я понимаю, многие сейчас в школе, там все дела, поэтому мало лайков. Типа и мало лайков, просмотров, комментариев. С комментариями вообще там проблемы. Там, лайки, если еще ладно, то коммен... комментарии это вообще важно. Хоть я... я и выходные это все делал. Вот самое главное то, что нужно ко всем шкафчикам подходить, потому что я их не вижу, когда они прячутся, а они меня слышат. Они меня слышат, да. Так. Я такой встал, подумал, то, что привившку не сделал, я ее сделал. Только с другими субспаком, я еще вчера снимал. Решил переснять, потому что это видео получится поинтереснее, ага. Так, два генератора, через 9 минут, короче... А, то есть за 9 минут их убить надо или что? Да. А, типа утка начнется. Через 9 часов, я так понимаю. Ну, можно считать так. краткое время, там, одна секунда, одна минута, я так понимаю, да? Так, давай, давай, давай. Вот эта удочка, давайте я сейчас ею воспользуюсь. Типа я ее поймал. Видишь, да? Я крутой вообще жесткий. Я сейчас бегать не могу. Быстро. Ну, ходить быстро не могу Так. Ах, ты собака. Да как? А, у нее хилка. Ну, Египетская сила. Ян, конечно, блин, это так весело было, типа, она такая, «Нет, не бейте меня! Не надо, не бейте меня!» Прости, как бы, такие правила игры. Типа, она такая, на стала, типа, вообще смешно. Лично мне точно смешно. Стояна, ты сейчас умудёшь. Она, кстати, видит меня, типа, вот, здоровая, Она такая, типа, «О, ты что, спалишь меня, что ли?» Я просто похлопаю. Да. Ну, типа, когда ты умираешь видишь сверху и на все смотришь и двигаться не можешь то есть она меня видела да. Но я убил уже четверо или пятеро а чё где еще а один остался окей сейчас Изи будет наверное и так ребят в принципе я тут короче понял то что он начал генераторы короче заполнять где-то он вообще вот сейчас он просто молчит то есть он его вообще не Нету, я его нигде не нашел за столько времени, как вы видите. Я просто ходил, вводил. Он, он сказал... Вот, а так, подождите, он где-то здесь. Рука. Я обошел здание миллион раз. Он просто где-то в ну, другом месте находится, где я, возможно, не был. Да. Я, вот, смотрите, уже утро начинается. То есть, видите, свет тут горит. начинает. Я так понимаю, он победит. Свет мигает. Свет мигает. Аха-ха! Всё, я тебя спалил, наконец-то. Вот ты собака! Вот ты собака! Иди сюда! Вот собака, он похилился, кстати. Так, окей, бежим, бежим. Он сейчас под давай, беги-беги. У него скорость Быстрее, быстрее, быстрее. Минута осталась, ну. Минуту, минуту. Ч так быстро бежит-то, там, да прошу прошу да есть я победил ебой просто капец я долго играл капец это просто жестяк это просто жестко было давайте в принципе пойдем в следующую игру я реально не понимаю это было очень сложно и очень долго я вообще уже думал что поиграю я короче его нашел как вы видите да то есть я начал комментировать и сразу его нашел. Здравствуй, чувак. Окей, так. О, нифига себе. Прикольно, кстати, сделали. Типа, если у прикольный. Давайте я выберу роль... А, роль выживающего сама всегда делается. Я в этот раз поиграю за выживающего, потому что, типа, почему бы и нет. Вот, видите, это мой скин, кстати. В прошлом видео он не прогружался. Вот мой скин. То есть я в себя, типа, зашел. Окей. Да-да, не удивляйтесь. Так, вот как выглядит все. Это у нас свет. Это у нас хипка. Два сердечка. То есть два удара и сдохну. Видите, я ни хера не вижу, я сделал побольше яркости. Хотя это мало, по-моему, до. А генератор будет по идти. Почему он тут идти? Чего же еще не произошло? Так, где-то тут должен быть какой-то сундучок, я думаю. Тут я ни хера не вижу, я не вижу. Опачки вот топлива, давайте что-нибудь заправим. Так, плюс 25. Вот такие вот штучки, видите, я прячусь. Очень вот, все видно. Не, это, конечно, хорошо. Все, я как-то ярче все видеть. А, там какой-то свет что-ли, непонятно. Топливо иногда боляется на, на улице, там не на улице. Так, вот так вот мы все видеть можем. Ну, как бы... Сейчас, вы вот, видите, тратится. Начинает... На 25 хватает, даже меньше. Так, опа, иногда в таких сручках бывает свет, ну, типа, попадается лампочка всякая, так, где, подождите, так это какие-то другие генераторы, я хочу один изобралить, так, я какой-то вижу, это что? Еще какой-то генератор, опа, нашел. Все, видите, 25 еще нужно один до да? 1 или 2 видите я уже половину зажигалки потратил даже больше половины То есть надо вот так вот типа, видишь все вижу отлично видите новая зажигалка так пацаны у меня все есть есть зажигалка так можно пользоваться Ох, мать твою. Так, так, так, так. Сюда я, я что-то вообще не туда иду, а не туда. Давай. А еще надо 25 окей. Не знаю я, куда идти. А это ядышком было, нифига себе. Так, зря зажигалку тратил. Так, отлично. Я заправил один генератор. То есть половина уже есть. Отлично. Теперь надо найти. Зажигалка. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Да иди ты в жопу. Я, я ничего не вижу реально. Я, я реально ничего. Куда я бегу? А почему я ничего не вижу? Почему я реально ничего не видел? Подождите. Все. Видите, я не могу двигаться. Я пытаюсь. Что со звуками? Страшно. Что? Объясните, что со звуками? это у меня окей я умер вот как-то так в принципе ребята э, вот как-то так да в принципе получилось э, я не знаю что здесь происходит вообще да э, что за дичь да может быть, я запишу еще одно видео по этому да я сейчас наверное, запишу сразу второе видео на хай пикселе по крутому мини-жиму в принципе ребята как-то так э, всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал я э, Мини-жим протыквы, то есть второй мини-жим хэллоуинский запишу тоже скоро, да. Думаю, ну, думаю, на следующей неделе запишу, да. Э, может быть, на этой даже, не знаю. Э, ну, я не помню, когда хэллоуин, поэтому как-то так, ребят. Всё, всем спасибо, пока-пока!